Всем привет дорогие друзья, с вами Блокчейн, мы продолжаем проходить игру под названием Five Nights at Freddy's Security Breach, в прошлой серии мы шли в Мегапицца Плекс, Плекс. после чего Фредди попросил прийти за запчастями, вот он как раз лежит бедный весь, кривляется, что ему колбасит ни хрена себе там, в этой серии мы пойдем за запчастями, потому что надо Фредди спасать срочно, ему очень плохо, смотрите вот. Просто сейчас башню оторвет вообще. Потом. К а как мы проходить-то будем, потом? В смысле? Беспределен мы не сможем, и все, мы погибли, считай. Так, садитесь поудобнее. Я всем желаю приятного просмотра и мы погнали, давайте. Я сохранился, в принципе, мне сохраняться второй раз не надо. Так, репетиционное пространство. Найти билет за курицы. В репетиционном зале. Рокси? Не понял. Еханный бабай. Что творится? все подожди, а разве нам не надо за запчастями сейчас идти? Фредди помогать. Я могу помочь. Не надо. Так, а куда идти? А вон она находится, кстати. Она может помочь, но мне это не нужно. Нахрен такую помощь вообще. А что происходит? Где звук? Она, по-моему, где-то тут топчет. Са. Нет, я поужинал только что Спасибо за заботу, но я не голодный Так, что происходит вообще? Она сюда не идет хотя бы? Она по-моему сюда идет сваливать срочно Сваливаем Так, ты иди тоже нахрен отсюда Уходим. Фух, творится-то вообще? Что тут у вас? Это вообще бред какой-то, как так-то? Что происходит? Что это взять? А где Рокси? Блин, все, мне хана. Мне жопа. Она меня увидела, по-моему. Бля, я испугался вот сейчас. Бля, куда она пошла? Это очень важно, кстати. Куда она пошла? Я ее не вижу. Роботы еди ездят. Так, давай дыши Помедленней Ты сейчас все испортишь. Малой. Куда она ушла? Блин, куда она ушла? Вот я, кстати. А где она? Она вон ходит. Она сейчас поймает меня, походу. Она уходит, вроде. Но эти роботы меня задрали. Капец, я чуть не спалился, серьезно. Так, вроде уехали все. Надо сваливать. Ты тоже. Все, это вообще страшно. Как тут вообще можно жить? Как вообще охранники выдерживают? Я бы тут этот инфаркт сдох бы. На первом же смене любой. Охренеть. У меня сердце бьется жестко. Главное, чтобы Брокси сюда не пришла больше. Она не имеет права. Это вообще не ее территория. Не руки мокрые. Так, а пиздец, как можно тут вообще... Два часа только, в смысле... Я не выдержу. Так мне надо успокоительное выпить. А где, кстати, сохранялка? Ее нету? Нет. Должна быть. В смысле, где сохран А, вон есть. Я сейчас когда дам, нету сохранялки. Я второй раз это не пройду. Ты чё? А мы тут вообще не непроходимо больше. Не, ну пройду, конечно, но не сегодня. А завтра, может быть, утром. Если, конечно, захочу еще. Так, а чё сейчас сделать? Ну чё, в начало вернулись, что ли? Серьезно? начало? А вот, кстати, тут Рокси была. А чё я делаю в начале вообще? Ну, а... нормально, да? А что у нас по заданию вообще? Найти управление лифтом. Так это за кулиси. А я где? Я вообще не выполнил ещё те старые... Требования. Сегодня вечером. Чего? Кроме меня не здесь никого. Кто это говорит вообще? Кто со мной общается? Я не понял. Что делать? Это как так-то? Тут точно кто-то есть. Я тебе отвечаю. Только я не понимаю, что делать. Камон, Эл. Кто это говорит? Камон. Что это? Блин, мне страшно. Камон, бейби, бейби, камон, камон. Так, и зачем я пришел в управление? Да я не знаю, куда ты пришел вообще. Зачем? Для чего я сюда пришел вообще? Вот какая-то хрень есть. Э! Что это такое? Это полицейский. Ну, пропуск зато есть. Такое, какая инструкция? Грегори, что ты сделал? Что-то случилось? Я снова могу использовать связь. Похоже, ты исправил мой сигнал. Я его починил? Пропуск позволяет открывать двери. О, кстати, Фредди. Нормально. Да, пожалуйста, только ты меня что-то сейчас тут скримеришь. Не думал, что ты сможешь стать. Слушай, читай это вторым дыханием. А, да? Фредди, я вижу, они направляются в комнате. Мне жопа. Не выпускай защитные двери защитными средствами. Они будут пытаться сломать зверь. Нажми свою кнопку, удар током должны их А какую кнопку? Даже сохранялки нету. Отпустить тебя. Что возможно? Фредди, видишь большую шахту в полу, возможно ты стоишь на ней, да, я стою на ней, похоже все двери заблокированы, угу. следи за мной по мониторам, если я помашу рукой, нажми кнопку перед задвижным монитором, чтобы открыть дверь, какой, какой монитор, uh, ты видишь меня, где, нет, нет у тебя, ты спали, да где вообще, в смысле, Спасай. Так да где он? Где Фредди? Не хана? Я не понимаю, где он. Какую кнопку? Где кнопки вообще? А, вот он. Так, нажимай кнопку быстрее. Фредди намахает уже давно. Все, Фредди помчался куда-то. Да бляха. Они где-то здесь. Фредди, ты где, падла? Спасай меня, меня сейчас убьют все. Побыстрее. Не махай уже, давай беги дальше. Где он? Побежал куда-то. Сложно. Мне еще по времени три минуты. Давай, побежал, давай. Старичок, давай бегай немножко. Зарядкой занимайся. Ты видишь меня? А, вот вижу уже. Все, помчался. Через закрытый, похрен. Нормально, ты умеешь. Молодец. Через закрытый бегает. Нормально. Фига Фигасе, успел, смотри. Ух, бляха. Да, не повезло. Не, ну я вовремя, кстати, нажал на кнопку, то я сейчас бы пропустил бы все вообще. Наверное, немножко пропустил, но ничего страшного. Какая-то комната. Блин, ну по сути должно было по-другому быть Они не должны были вы выходить Да, жалко, что так получилось, конечно Я хотел, чтобы было Чтобы он просто пришел Не получилось, на жаль Ну ничего страшного А ты куда пошел? В смысле, я тут сохраняюсь а ты пошел без меня, в смысле, стой Ни хрена себе гигант потопал, блин Стой, ну куда ты пошел? Ну Блин А по сути, если я рядом с ним, они будут меня трогать? Ну я не внутри Я сзади, наверное будут Мне так кажется, они даже его не побоятся Гиганты его Все равно они возьмут и будут на меня нападать Ты пошел, тут вообще-то кролик бегает, бешеный, ты в курсе? Или это не здесь? Григорий, мои системы неисправны. Иди в звуковую кабину на балконе этаж третий. Запусти программу шоу на диске, а затем найди меня за кулицами. Пожалуйста, поторопись. У нас осталось мало времени. Сейчас уже подходит к концу. Я буду ждать тебя там. Еще вре... Мне еще лагает. Блин, игра жесткая. Вообще лагает. Это типа из-за чего? Очень лагает. Какой третий этаж? На третьем? Я не знаю даже как... Какой комнате там находится это все? Где лифт? Лифт там должен быть. Так, давайте проезжайте. Задавайся. Конечно, сейчас Фредди придет у вас всех на левый, правый положено. У меня нету. А что Григорий? Ой, это Григорий Рокси здесь? А реально, а где Рокси была? Я чуть не заметил вообще провтыкал Куда она пришла вообще? А вон она! Да иди ты в жопу. Помочь она может, только усугубить все. Он сказал. So да блин, а почему? Да действительно, зачем так делать, падлы? Это все Рокси мне заподлячило. Чтоб я никуда не пришел. Так, блин. Оказывается, лифты вообще тут бесполезны. А мне туда надо идти. Кажется уже на третий этаж вот там самая крайняя лестница да бляха спалил падла тебе не уйти да ты откуда знаешь уйти или нет все что-то быстро как-то а что это такое а вот я кстати так я где-то здесь. А, нет, это третий этаж, по-моему. Подожди, третий? Серьезно? Блях, лагает. капец, пацдец. Так вот, Рокси. Она возле меня ходит. Блях, она проверяет там. Смотри. Она меня не нашла. Она близко возле меня. Она, воз... она в соседней кабинке была. Серьезно. Не, ну если я пойду, сейчас выйду, и мне хана точно будет. Тут я не сомневаюсь даже, что меня она поймает. А? Все, мне жопа. Она, походу, сейчас будет эту кабинку проверять. Нет? Пошло дальше. Блин, почему она вообще сюда пришла? Она же на первом этаже была. А что мне делать? Или это копия Рокси? Что происходит? Не бойся. Да я не боюсь. Я сохраняюсь. Все, я иду наверх. Это какая-то странная Рокси, если честно. Ну хорошо, что тут никого больше, кроме нее нету. Ну робот это хрень. Они меня не тронут. Ну, тронут, но ничего не будет. Игра не закончится, по крайней мере. Бляха, она меня едет, смотри, падла. Ушел. Она что, на лифте катается? Или что? Рокси это. Просто я не понимаю, как она оказывается здесь. Прямо возле меня все время. Место, куда мне надо прийти. Так, давай, врубай пластинку или что? Диско-шоу. Ёпта. Все? Вот так. Фредди в порядке. Да, пускай Фредди отдохнет, потанцует. А, на главной, может быть, там, внутри? Не здесь. Здесь я все сделал. Мне надо вниз идти теперь. Это самое страшное. А, они не работают. Вот так вот. Нет, ушел. Ушел, тварь. Все, я спускаюсь на лифте. Ага, там. Я должен остаться здесь, хотел бы я к тебе присоединиться, но после сегодняшнего происшествия мне запрещено выступать. Когда я встаю на танцпол, в одном зале, игрок к автомату, я не могу остановиться. Ошибка в программе. Вот так вот. бывает. Отправляйся в комнату охраны, там ты найдешь автомат для ремонта бот ботов. Если увидишь диджея, передай ему привет, он хороший малый. Чего? Какой диджей? А что делать? У меня какой-то зайцы прих... преследуют. Что делать? Он возле за меня завис. А... Капец. Это все. Это конец. Что происходит? Так, надо срочно сваливать отсюда. Вот я говорю срочно. А кстати, вот эти аниматроники, они получаются... Вот бляха. Мразь. Все испортило. Некоторые аниматроники только на определенных территориях находятся, кстати. Плёха, а почему они теперь здесь? Они телепортировались. Вот некоторые остаются на каком-то определенном этаже, а некоторые телепортируются, типа, на всех этажах. Вот как, например, вот эта Рокси. Её, она и на первом, и на втором, и на третьем. Всегда меня преследуют. Падла такая. Гитаристка, блин. А. Рокерша. Вот она стоит. Смотрит такая. Где Грегори? Ну, она, кстати, может иногда проверять кабинки. Это очень плачевно может иногда быть. Эй, пацан, выходи. А это кто такая? Монти. Какой-то пацан, в смысле? Так это же Рокси. Или нет? Вот Рокси, смотри, говорит, а какой-то Монти. А кто это вообще? Я не знаю таких людей. В смысле? Ну, блин, она пошла прям туда, куда мне надо. Ну, серьезно. И чё делать? Я ее могу обдурить? Попробую. Не бойся. Ага, как можно так говорить, блин. Теперь я Чика будет преследовать. Круто. Нееет! Yep. Looking... Вот как сволочь. Угу, круто, да, обдурил, вот так вот обдурил, офигенно, теперь Чика пришла в гости Да, круто, я к Фредди так не дойду никогда, нет, это невозможно Так, попытка хрен знает какая Мы уже, ооо, опять спалила, падла О, еще ты малыш, бляха О, жопа мне Фредди, спасай быстрее Они за мной мчатся все, давай. Ф Фредди, спасай, пожалуйста. Что, какое, какое, какая отличная работа? Да. Они прям за меня были. Они нет, сколько... На... Что на стене? надо добраться до зарядной станции за мной. Я в тебя пойду? Или мы будем рядом? Не, он сломался. Смотри, он грязный весь. Так. Ты кто такой? Иди в жопу. Нет. Так куда у меня он задвинулся? У меня мышка зависла. Куда за мной? Пошли. Быстрее, сваливаем, Фредди, давай, давай, поднажми. Станция, вот она. Фух, а Фредди там, короче, остался, да? Фредди тащат, в смысле? Отпустил Фредди брать? Ты что делаешь? Нет, Фредди, нет! Фредди утащили, в смысле? Фредди нет, Фредди украли, в смысле? Вы что делаете? А, а что делать? В смысле, Фредди куда утащили, то? Где сохранялка? Ой-ой-ой, ой лабораторию утащили Фредди, бедный ём-ём, а что он там будет теперь делать? вряд ли. Где Фредди? Там внутри? Что делать? Я серьезно не понимаю. Ух ты, бля! Что ты меня пугаешь, так мужик. то да возьму эту карту эту сраную. Надоел мужик этот. не сохраниться надо, он меня пугает. Это что такое? Вот ненавижу такие в подвалы мерзкие. Вообще я ненавижу просто. Вот я вообще тут темно еще. Надо кстати. П... Че? Это техническая кривда тебе. Я, a... Если мне удачный пропуск охраны, я смогу попасть в отдел зап. А, to... да? Вот именно. Если получится, я не, я не знаю. Это сложно. О, кстати, тут кто-то есть. А, тут типа заброшка. Техническая заброшка. Не, ну это, конечно, жуткое место на самом деле. Очень жуткое место. Капс как мне тут вообще придется идти? А мне походу придется сюда прийти, да? Помочь а за фриведе надо. Че по заданию? Взять пропуск в помещение склада. В смысле пропуск? Так я же взял его. что так лагает. Помещение склада. Да он меня не слышит. Э, ты что? Чувак, уйди. Он меня будет атаковать? А ну-ка, стоять! А ну-ка, быстро стоять! Он типа движется, когда я отворачиваюсь. Я знаю такую фишку. А ну-ка, быстро ушел отсюда, мразь. Я тебя вижу! Не смей, не смей меня трогать. Попробуй только мне, мразь, а? Смотри. Смотри, он куда-то идет. Смотри. Я отвернулся, он куда-то пошел. Я знаю такую фишку, надо оглядываться по сторонам на всякий случай. Паутина. Опять он. Так надо быстрее, быстрее. Да я знаю, что он идет за мной. Надо быстрее просто двигаться, шевелиться. Вот Падла идет, идет. Куда? Все, разворачивайся. Тебе по... Тебе по системе нельзя сюда заходить. Это только для избранных, для меня. Сохранить место, окей. Быстрее, да. Все, сохранились. Так, а что дальше там? Дальше там еще страшнее пойдет, наверное, какие-то штуки. Так, подожди, сейчас мешок возьму. Что-то тут есть. А ну-ка, похищенное имущество? Не понял. Это чье похищенное имущество? Вот это интересно. Надо будет почитать сейчас быстренько. Чего похищенное имущество? Ага, каким-то образом внутри витрину и украсть типа игрушек. А, ну это фигня, неинтересно. Какие-то игрушки, скучно. Не, ну вы можете на паузу поставить, прочитать, но мне это не сильно Ой, важно. А вот кстати, этот робот был только что. Который, бляха, идет, когда я отворачиваюсь. Телевизоры, вот это все было. Чуть-то кнопка. Это только сдвинулось с места. Потому что я нажал, наверное, на кнопку. А, опять этот падла. Ненавижу его вообще. Он, он тоже идет, когда я отворачиваюсь. Смотри. Опа, пошел. Опа, еще раз пошел. Сейчас он реально ко мне придет. Ладно, он не ко мне идет хотя бы. Like Жутко... Согласен, Ой, на сто процентов. Like Особенно ты телевизоры вообще стрёмные. Кнопку нажать? А, ну тут все система решает, конечно. Вообще, капец, тут стрёмно. Игрушки. Тут фабрика, походу, игрушек вот этих. Ты чё? Он за мной идет. Пацаны, что происходит? Он за мной хочет идти. Падла, идет за мной. Смотри. Иди в жопу. Пыриться вообще. Что-то мне это вообще все не нравится. Кошмарная игрушка. Очнулся этот мразь. Нет, не иди ко мне, нет. Я сказал нет. Что делать он за мной идет так он, в смысле куда пришел это тупик что ли происходит? Охренеть, пацаны! Вы что тут делаете? Что-то мне очень стрёмно здесь. А что делаете? Жестко, конечно. Ты что за детский мир? Очередной пропуск. Похоже, да. Да блин, а где пропуск? Что они все повесились, я не понял. Взять пропуск. Давай. Я взял. Опа-на. В oh, отдел обслуживания. Да в смысле, не могу. Это невозможно. Они все за мной идут. Так, а ну-ка. Ага. Окей, открывай. Так, уйдите от меня. Я спиной сейчас дойду и все. Все, давайте. Я все, я ушел, пацаны. Не трогайте меня, пожалуйста. Все, видите, все закрылось. Закрой полностью, на, на смерть На смерть закрой, я сказал Все, она не закроется теперь Все, я походу все испортил Да? Блин Ну-ка, а куда они уйдут? Там же закрыто все. Да ладно, они могут открывать эти двери, оказывается. Все, теперь они ушли. Охренеть, они вернутся, получается. Я думаю, капкан, да. Это очень сложная игра. Да. Фух, жестко. Ладно, давайте на этом моменте закончим, потому что я дальше не знаю, что делать вообще. Ну, по сути, по заданию мне надо вернуться в отдел... А, ну, типа обратно все, пройти вот так вот. Через этого паука пройти. Ну, все, и вы поняли, да, через вентиляцию. Ну, в принципе, в следующей серии пройдем уже дальше. Будут приключения какие-то новые, я не знаю там, что будет уже. Увидим в следующей серии. Если вам видео понравилось, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в Дискорд-сервер, покупайте спонсорную подписку, чтобы получить больше возможностей, дать мне мотивацию снимать видео чаще и качественнее. Все ссылки в описании под видео. так что заходите, спонсируйте, а, делите, конечно, видео с друзьями. И увидимся в следующих сериях. Я всем желаю удачи и всем пока-пока.